Всем привет! Я Даша. На всички. Аз съм Дария. Ам... Привет, да. А, вот уже несколько месяцев. Ведь вот несколько месяцев. Я с Господом. Сам с Господ Я никогда себя не чувствовала лучше. Никуда не себя по добре. Жизнь с Господом это нечто невероятное. Живота с Господом нечто невероятное. Каждый день, всякий день, у меня идет поток нескончаемого счастья. Слышь, там поток от безграничного счастья? Ну, я думаю, вы все знаете. Кстати, все чикигу знаете твою. Я еще заметила что даже в маленьких, в самых маленьких вещах, что даже в ней маленькие ништя. В каких-то мелочах. В некоторых древние ништя. Uh, Все равно Господь помогает, если ты просишь Его об этом. Господь пак не помогает, а кугу молим за тува. У меня уже так много всяких мелких свидетельств. И ведь ему столько-много древних свидетельств. Вот попросил, и он сразу... Опа. Плату моля Господь за нечто, и то и Виднага Мидава. Вот сразу же... Виднага. И что еще могу сказать? С Господом классно? С Господом и ногу Готину. Могу какую-то ситуацию рассказать? <реш> Могу да расскажешь о какой-то ситуации. Ну, последнее это было э, с экзаменом. последним то беше с испитами. Я готовилась ровно за день. Готвихся один день прежде испита. Очень трудный экзамен. Бешу много труден испит. И я помолилась Господу, вот пусть мне попадутся задачи, которые я учила. И помолю Господу, если падна задачи, какую-то учих вы не поверите. Меня буду и Попались! Под <свят> а, В итоге, каким-то чудом. И как вы Я получила максимальную оценку. Получила и... максимальный балл, Оценка. И спасибо Господу. Благодаря Господу. <свят> <Вот, всё. свят> Аллилуйя. Ну, я думаю, оценки это последствия того, что она сказала, оценки да, что Даша сказала.